В 2019 году Казанский федеральный университет занял лидерские позиции не только в Татарстане, но и в России, получив три зарубежных патента и заключив 13 лицензионных договоров. За эти показатели Президиум Республиканского совета общества изобретателей и рационализаторов Татарстана наградил КФУ званием «Лучшее учреждение по изобретательству среди вузов». Если признают, что наш университет в инфекции, собственно, развивается, значит, это говорит о правильности направления всего, всего университета. Потому что все таки патенты это мировая новизна, это признание мировой новизны. Поэтому то, что мы признаны именно по интеллектуальной собственности у нас, у нас в республике, в стране, показывает, что мы идем правильным направлением. Надо, Конечно, однозначно надо усилить эту работу. ВУЗ занял первое место в республике в конкурсе на лучшую постановку изобретательской и патентно лицензионной работы. Вдвойне приятно вручать награду именно университету, потому что университет у нас классический. Хотя в, наш, в нашей республике представлены технические вузы, которые более прикладные, и казалось бы, что у них должно быть больше заявок, больше патентов на интеллектуальную собственность. Но вот именно КФУ умудрился не только получать патенты, но еще и продавать лицензионные договора. КФУ не только создает изобретения, но и выпускает специалистов, занимающихся патентной деятельностью. Единственное Магистратура по интеллектуальной собственности, именно не юридической, а именно по промышленным, именно техническим направлениям интеллектуальной собственности находится у нас в Инженерном институте Казанского федерального университета. И, соответственно, мы каждый год выпускаем ну, по 5-6 выпускников, которые находят свое место, именно работают и в предприятиях в отделах по патентованию, так и, соответственно, помогают в работе патентования и у нас в университете. Камиль Гемозинов, Виолетта Басова, Универньюз.